Вьетнам получил первую партию российских истребителей Як-130. В страну прибыли первые три самолета из 12 ранее заказанных. Первая партия из ранее заказанных 12 учебно-боевых самолетов ЭПС Як-130 поступила во Вьетнам. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Первая партия самолетов Як-130 для Вьетнама была доставлена в конце 2021 года. Речь идет о трех машинах из 12 ранее заказанных, — сказал он, не уточнив других подробностей поставки. В экспорте не стали комментировать ТАСС эту информацию. В Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству РФ направлен официальный запрос. В 2019 году был подписан контракт на закупку не менее 12 ЭПСЯК-130 постройки Иркутского авиационного завода, филиала ПАО «Корпорация Иркут» в составе объединенной авиастроительной корпорации на сумму свыше 350 миллионов долларов приобретаемая ввс вьетнама эскадрилья российских самолетов должна заменить устаревшие л-39 чехословацкой постройки поставлявшиеся в страну с начала 1980-х годов як-130 по кодификации нато рукавица российский учебно-боевой самолет Разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией «Ирмакчи», вышедший из проекта на заключительном этапе разработки и создавший свой самолет М346 на основе полученной конструкторско-технической документации на планер ОКБ Яковлева закончила создание Як-130. Без партнера. Як-130 предназначен для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39 и способен выполнять маневры характерные для истребителей 4 и 5 поколений. Репрограммирование системы управления позволяет готовить летчиков не только для российских боевых самолетов, но и для самолетов НАТО, в боевой модификации может использоваться как легкий ударный самолет. В задачи самолета входит обучение курсантов летных училищ, взлет-посадка, пилотирование, навигация, выполнение сложных маневров, приобретение навыков действий на предельных режимах полета. Действий при отказах авиационной техники и ошибках летчика. Выполнение полетов в сомкнутых боевых порядках днем и в условиях визуальной видимости. Освоение систем вооружения и отработки основ боевого применения при действиях по наземным и воздушным целям. Обучение навыкам выполнения наступательных и оборонительных маневров, характерные для самолетов четвертого и пятого поколений. Як-130 первый полностью новый